GameSense известен как один из лучших читов, когда-либо созданных на CSGO. За всю свою историю он заслужил репутацию закрытого клуба, куда попасть могут только избранные, кому удалось получить инвайт. Но только ли избранные могут попасть в скит? А получить инвайт — это дело случая и успешного знакомства, либо же можно не париться и купить его. А если его можно купить, то кто за этим стоит? У кого брать и почему правила запрещают продажи инвайтов, хотя сами модераторы их и продают? В сегодняшнем ролике я раскрою карты о продаже инвайтов в скит и расскажу, кто их продает по моему мнению. Также мы поговорим с человеком, который впервые в России начал открытую продажу инвайтов. Послушаем, сколько он с этого заработал и кто с ним работал. Сначала я вставлю небольшое интервью с полным рассказом истории первого официального продавца инвайтов в России. А после интервью расскажу о том, как лично я хотел продавать инвайты в скит и с кем я для этого связался. Ну что, привет, Алекс. Привет. А расскажи, кто ты? Меня зовут Алексей. Никогда, в принципе, ты не скрывал имени своего настоящего. Я продавал инвайты в скит официально через модераторов и часть стафа скита. Как до этого дошло? Как ты вообще скит получил и как впоследствии ты инвайты продавал? Ну, все начиналось, наверное, года 16 -го, когда я изначально только начинал играть. Это когда было 9 вейвов Аймвара подряд, когда он отлетал. И в это время как раз зародился скит. То есть в то время все еще играли на Усприт, и появились люди, которые играют с сумасшедшим счетом, то есть все интересовались, чем они играют, не было еще тогда особо такого токсичного комьюнити, все открыто говорили, и называли такой чит, скид. На тот момент никто вообще ничего о нем не знал. Вот, все заинтересовались, и скид с того времени почти становился популярнее и популярнее, но у русских его так особо и не было. Очень хотелось, конечно, получить инвайт, выточить, но, наверное, это было нереально в то время в России. В году 2017 появились первые скам-предложения на... На покупку чита меня заскамили раз в 5, наверное. Но ну, на сумму не столь значительная, конечно. Ну, все относительно. То есть, скамели почти все. Это, наверное, была самая популярная тема. Да, то есть, создавались все возможные группы ВКонтакте. Ну, на тот момент я на это повелся. То есть, в среднем ценники, которые писали, это были в районе 6-5 тысяч рублей. Но все равно неприятный осадок оставался после того времени. Потом, в 17 году, я ливнул, когда я вернулся на ХВХ, вроде как из старых знакомых, у кого я спрашивал, мне сказали, что есть человек, который официально продает инвайты в скид без указания инвайтера. То есть я могу официально купить инвайты, меня не забанят. Но ценник меня так немножко на этот момент удивил. Мне назвали 300 долларов. вот. Когда это было? Это что за год был? Какой месяц? Чтобы курс понять? Это был год 19 О том, что вообще можно купить, мне сказали летом. То есть это был на тот момент еще мой старый хороший знакомый мешкат, И он мне дал дискорд одного человека. То есть его зовут ТСК. В дискорде у него был никнейм. На данный момент дискорд удален уже. Я с ним списался. Он меня игнорировал, наверное, месяца два. Вот, чтобы не соврать. То есть... Я писал там каждую неделю с вопросами об инвайтах, то есть меня просто игнорировали. Человек как будто не был в сети, у него постоянный статус стоял, невидимка. Также в тот момент я общался с Роем хорошо, 254-й и он мне сказал, что тоже может в принципе достать мне инвайт, но неофициально. Скит у меня появился все-таки через знакомого, он меня заинвайтил Рой. Но в то же время мне через неделю ответил ТСК Дискорда. Он увидел мой никнейм в Дискорде. И написал, ты уже купил инвайт? Я говорю, что нет, я не покупал и так далее. Через два часа у меня банится учетка в сказать Просто без причин. Я, естественно, пишу Рою, пишу ТСК, ТСК пишет, кто тебя заинвайтил. Пишет, что ты 100% купил инвайт. Тебя никто не знает и так далее. Потом мы с ним общались, наверное, часов 6 подряд, потому что я на нервах. Только получил скит, мне его сразу банят. И после того, как я все объяснил, меня разбанивают. И он мне говорит, что да, хорошо. Ну, то есть, тебя заинвайтит это друг, но если кому-то из друзей будут нужны инвайты, ты можешь написать мне в любое время. В тот момент у меня появилась такая идея, что у нас никто официально инвайты в России вообще не продавал, и вероятность там купить инвайт даже у друга, там, условно, она практически нулевая, то есть, тебя просто на сапки, условно, заскамят, и продадут инвайт в Ю там, долларов за 500. И с того момента, наверное, я начал создавать темы на EUGAME, на лолзе, писать всем знакомым о том, что я могу достать им инвайт. Примерно с того времени все начиналось, и как-то так у меня скид появился. То есть, по сути, тебе предложили по факту эти инвайты продавать? Ну, мне предложили, что я друзьям предложил, да? Ну, за деньги, есть, за я... деньги предложил? Очевидно, конечно. То есть, он мне сказал, что его доля будет 300-250 долларов, все остальное я могу оставить себе. А также мне озвучили доп. условия, что каждый третий инвайт проданный... Это полностью все деньги мне в карманы идут То есть, ну, либо я могу кого-то разбанить Либо же я могу кого-то заинвайтить бесплатно Ну, то есть, для меня это будет бесплатно, да А продать я его, в принципе, сам могу угу. То есть, это уже мои деньги были условно. Понял, получается то, что Сколько было 300 долларов Вот в рублях по этому курсу? Ну, 300-250, это было около 16-17 тысяч рублей Ну, 18, там, это было уже вот в декабре 18 тысяч а за сколько ты инвайты продавал? Изначально я хотел работать на количество и просто зарабатывать с каждого третьего проданного, потому что это, в принципе, 18 тысяч рублей, да, если бы я поставил фиксированный прайс, то это было бы все равно достаточно выгодно, чтоб я на оценку сделал к одному инвайту 6 тысяч рублей сверху, да, там, продал три инвайта, заработал бы 18 в сумме, что я продаю их по 18, но больше, и каждый третий я получаю, там, ну, бесплатно. Кто тебя снабжал этими инвайтами? Кто это вообще модератор был или какой-то бета-юзер? Смотри, э, я пытался это понять, э, но судя по тому, как велись сделки, э, то есть это либо же изначально мне давали инвайт-коды, которые действовали минуту-две, то есть их при мне прям генерировали. Ну, условно, то есть за минуту мне могли прислать 5 кодов, если они не подходили. Потом, когда вот этот человек ТСК, потом Steam CMD, GameSense в Телеграме, он подписан был далее уже, он сказал, что у меня клиенты немножко туповатые, не могут нормально зарегистрироваться и успеть там за две минуты условно активировать этот код, он начал просить у меня то есть их почту, логин какой-нибудь поставить, и начал им регать аккаунты сам лично. О Очевидно было на самом деле, учитывая, как люди волновались и какая у них была стрессовая, когда они понимали, что они реально могут сейчас потерять условно двадцать тысячи рублей. Ну, в принципе, не маленькая для рук комьюнити. А вот когда человек получал инвайт, кто был инвайтером у этого человека? инвайтера не было указано вообще. То есть такие инвайты, это либо же изначально, когда форум только зарождался, да, не было инвайтеров, потому что приглашали администрацию условно. То есть такие инвайты, с кем бы я ни общался, мне говорили, что были только у Кубрика, у Виша, их, он их может делать, и сам эзотерик лично. А, и может быть NM Крис, но это не точно. И как ты думаешь, об этом знает сам эзотерик Кита о том, что вот такая продажа инвайтов идет? Слушай, ну я думаю, что очевидно знает, потому что откуда тогда появляется такое количество людей? Я не думаю, что у потому там столько друзей, которых он регистрирует на протяжении трех лет. Да, то есть по несколько человек в день было. бывало такое, что реглалось реально по несколько человек в день. А как вообще происходила оплата, и где вы общались? Вот с тем, кто продает инвайты? Изначально мы с ним общались в дискорде, войса не было, очевидно. Далее мы перешли в Телеграм, потому что его дискорд кто-то слил из моих клиентов, когда я создавал общий чат. Он перешел в Телеграм. То есть Телеграм был только у меня и в дальнейшем у Мэдисона. Какая была схема и куда ты деньги отправлял? То есть схема какая была, я создаю в Дискорде, допустим, группу, человек переводит мне деньги, то есть покупателю. Я эти деньги получаю, я как условный гарант был, что ли, наверное, ну, для стафа, чтобы его не заскамили. Ну, хотя аккаунт потом бы заманился сразу, если деньги не поступили. Но об этом дальше была такая ситуация. Я получаю деньги, мне отправляют либо код, либо же я отправляю данные, регается аккаунт, и в дальнейшем я уже на биток отправляю деньги, то есть стафу, скита. То есть, было такое то, что сначала человек регается, а потом уже оплачивает, по сути. То есть, тебе доверяли было, в этом плане? Так было, ну, всегда, грубо говоря. Ну, если бы не было меня в этой цепочке, так бы было всегда. То есть, я просто всегда брал деньги, чтобы самому не остаться с забаненной учеткой, за то, что я попытался его заскамить. Ну, этого человека, который продает инвайт. То есть, люди тебя сами находили, потому что ты там на всяких форумах размещал рекламу? да. Ну, то есть, у нас была закрепленная тема на югейме, в официальном, то есть, и она была верифнута, как, напомню, зовут главного админа югейма, не помню. Говорд. Да, то есть, с городом это обсуждалось. Насколько вообще было сложно, допустим, вот у меня есть 30 тысяч, насколько мне сложно купить инвайт в скид? Ничего не нужно, даже если ты в блоклисте. Разбанивали людей. Был человек, который был забанен три года назад за что-то серьезное. Если... Я не помню точно. То есть это юит был около тысячи человек. Его разбанили. За что такой он же... заплатил деньги. 30 тысяч, как с invite. Ну, я ему сделал по себестоимости. А можно ли было купить что-то кроме инвайта, например, там юит какой-нибудь крутой или что-то вот такое вот? Были такие случаи. То есть я узнавал, но прайс там сумасшедший был. Абсолютно. То есть это не подъемная сумма, да, учитывая, что я выходил на рынок наш. Руками. это было слишком дорого то есть была учетка 3 дигит юида там в районе 100 юид. это винтер никнейм там на ней сейчас она кстати разбанена что удивительно 3 дигит вид это означает то что три цифры в виде то есть там допустим 105 Но... 505 то есть три цифры всего вот, около 120 юид было учетки никнейм на ней винтер сейчас она разбанена хотя она была в бане она продавалась за две с половиной тысячи долларов и как вообще отношение было к тому, что вот так вот инвайты продают? То есть, что говорили там скита юзеры что говорили обычные люди? Первое время с скита, которая кезару Никита, те ненавидели из-за того, что кто-то знал этого человека, да, который инвайты продает до меня. Но я с ним договорился, что инвайты в Россию продают только я, никто. И в дальнейшем Мэдисон, да, то есть, так как он гарантом был, и на Югейме мне Мэдисон сказал, что, слушай, я с тобой работать не буду, если ты мне не дашь контакт этого человека, да, а без гаранта, естественно, очень многие даже сами. Со мной боятся работать. Да, ну такая сумма, учитывая, что у нас контингент в основном, ну грубо говоря, дети-подростки. Такая сумма это слишком много для них. Терять ее, конечно, было бы жалко. То есть отношение было ко мне такое очень негативное. Полу... Ну, во-первых, я отбирал хлеб у тех, кто скамил на во-первых на инвайта, во-вторых, на сапки, Потому что я-то продавал и все больше и больше становилось отзывов. Люди начинали постепенно доверять. И сколько времени это все продлилось? Слушай, ну достаточно долго, около 7 месяцев именно я работал. Ну именно монополистом я был два месяца, а в дальнейшем появился Ярик, который отбирал у меня тоже достаточное количество людей. А как получилось вот. так, то, что Мэдисон тоже стал продавать инвайты в скид? Ну, после сделки четвертой, наверное, или пятой, а, ну, именно через Ярик, он понял, что это достаточно хоро хороший заработок, потому что он даже процент получал свой, если не с 10. Но, если считай, 3000 со сделки он получал просто за то, что он есть в середине, ну, там, в конечной цепочке. Он мне сказал, что он на моих сделках процент брать не будет, если я ему дам контакт. Ну, то есть я подумал, что это проблем никаких не вызовет. Но так как Ярик у нас арбитр Югейма, он после этого, после того, как получил контакт, создал такую же тему, как у меня, на Югейме. Поставил точно такой же ценник, как у меня. Только процент с меня-то еще брал сверху. Поэтому у меня выходило дороже, чем у Ярика. Естественно, все покупали у Ярика. То есть я пытался максимально ценник скидывать. То есть мы могли, в принципе, держать цену там с наценкой в 150 долларов. Спокойно. И покупали. Ну, из-за того, что у меня была конкуренция с Яриком, пришлось цену вниз кидать. Причем ну, достаточно сильно. Не было никаких угроз то, что тебя забанят в то, что продажа запрещена инвайтов? Пытались. Долго пытались. Забанили в итоге. Но забанили после того, как я потерял связь с вот, этим человеком, который мне инвайты давал. Он, видимо... Я не знаю, что произошло, честно говоря. Он просто в один из дней просто перестал отвечать. И мне, и Ярику одновременно. Ты продавал инвайты только русским людям? Или были кто-то там из европейцев? Да, пытался на OG... OG users, по-моему, да, называется форум? Угу. Выставлял там топик, мне не поверили. Не поверили, что ты инвайты продаешь? Да, мне пробанили топик. То есть, по сути, ты продавал только, ну вот, в России. Только. Ну, СНГ. Почему, как ты думаешь, вот сейчас стала такая проблема получить русским инвайт в скид, то, что банят, когда, ну, когда человек выигрывает инвайт в розыгрыше, ему не дают этот инвайт. На самом деле, я заба... меня забанили после того, как я выиграл инвайт э, на свой аккаунт. То есть я выиграл в гигавее, меня кинули в Ну, возможно, сыграло то, что я инвайты продавал, потому что мне кидали переписки, что Вишу писал человек 15 минимум, да, что я официально продаю инвайт, он писал, что я скам. И в дальнейшем, когда я пытался разбаниться, то есть мне отказывали. А Рой узнавал, то есть почему меня забанили, почему меня не разбанят. Вообще, в общем, летом же двадцатого года вообще всех русских блоклистер. Да, отношение... начинали. начинали. Да, все началось с меня. Вот первый плэк-лист поймал я. И с того времени как-то отношение к русскому вообще комьюнити со стороны скита, оно крайне резко негативное было. С того времени уже, то есть русские не могли получать инвайта. Поэтому это такая политика, возможно, была из-за того, что мы в наглую так все делали с Яриком. То есть не, ну, не было такого, что да, ты можешь получить инвайт, только если у тебя знакомый, который его продает, даже если и так легко. Мы это делали в открытую, то есть совершенно все знали, что инвайт можно купить за такую-то сумму, абсолютно все. И вот, то есть, когда вы продавали инвайты, были ли какие-то риски у человека, который купил инвайт, получить бан? И вообще забанили ли кого-нибудь в последующем за то, что он инвайт купил? Изначально, пока вся вот эта машина работала, никого не банили. Но буквально вот месяц назад я узнал, что в один день забанили около семи человек, которые лично у меня покупали, да, не через Ярика, забанили учетки. Семь, семи. То есть ты продавал, по сути, инвайты вот эти вот семь месяцев, и такой, знаешь, будет вопрос... Если не секрет, сколько ты, вот на какую сумму ты напродавал инвайтов за все вот это вот время? Чистой прибыли или грязью? А, ну сколько, в принципе, на сколько ты напродавал и сколько ты с этого заработал? Ух, такой вопрос. Давай я вот озвучу общую сумму вместе с тем, что и конфиги я дополнительно там людям да, предлагал, и луа, и в общем, ну в общем, то есть помощь в дальнейшую. Угу. Ну, больше полумиллиона. Это я заработал. Это я заработал лично. Это чистыми. Общий оборот я не считал. То есть я знаю сумму, которую да, я потратил за, за эти месяцы, которые деньги приходили, мне только с этого. Общий оборот продаж ну, довольно большой. Вот давай возьмем среднее арифметическое с 300 долларов. Да, там добавим мою наценку в 150. Ну, это ну, миллиона Миллион двести где-то, миллион триста. Но ну, это только я. Да, то есть моя прибыль. И у Ярика оборот был продаж больше. А как ты думаешь, почему, допустим, кодер с кита, даже если знает то, что инвайты продаются, почему его это никак не затрагивает? А зачем? Вот мы, грубо говоря, приводим платежеспособную аудиторию, которая будет ежемесячно оплачивать сапку. Есть люди, которые просто заинвайтились просто сидят на форуме. Мы же приводили аудиторию, которая фанатеет по этому чету, ставит его в идеал условно. да. Это платежеспособная аудитория. Мало того, что они, грубо говоря, заинвайт дают как за по цене полуторагодовой сапки, и в дальнейшем ее будет еще и оплачивать. Ну, просто вопрос, а идут ли эти деньги эзотерику непосредственно, либо же они остаются от того, кто это, ну, это продает? Я думаю, что вряд ли они идут эзотерику. Эта сумма не играла бы роль, да, в его заработке. Это больше модератору как такая надбавка. Ну, если это виш, да, условно. А как ты думаешь, зачем они продают инвайты по такой цене? Почему просто не открыть чит или не сделать продажи инвайтов какой-то официальной? Почему это надо делать так подпольно? Если откроется, да, полностью чит, да, на сапках, возможно, они выиграют больше, но интерес к читу потеряется. Кит всегда был таким закрытым клубом. Ну, даже с продажей инвайтов, это закрытый клуб. Просто кто-то туда так не попадет, надо как минимум знать кого-то, кто продает. Слушай, ну, и... сейчас в Неверлузе столько пользователей, там буквально десятки тысяч людей, почти каждый играет с Неверлузом, и считает, что, я думаю, им выгоднее просто открыть чит, чтобы все играли с одним и тем же читом, и в то же время они, я думаю, получат гораздо больше, нежели чем вот такой с продажей инвайтов. Там Если скид закрытый, он создает больше ажиотажа. Люди будут... Вот они заплатили 300 баксов условно за инвайт, они будут думать, что вот он и будет так работать идеально. Если у человека есть на данный момент деньги, чтобы купить инвайт в скид, допустим, за 40 тысяч, насколько это вообще оправдано? Что бы ты вот вообще посоветовал человеку, который бы хотел инвайт в скид купить? Ну, слушай, однозначно не покупать его за 40 тысяч. Потому что, ну, покупка, ну, это с наценкой уже в любом случае. Да даже если ты покупаешь его там по себестоимости, это неоправданная стоимость. Достаточно много нужно зарабатывать, да, потому что вот так позволить себе просто на игрушку, причем не на игру, не на железо, а на доступ к форуму отдать 40 тысяч рублей. Какая красная цена скиту? Инвайта цена имеешь в виду? Да. 200 баксов, не больше. То есть, по сути... В декабре 2019 года можно было инвайт в скид купить, за, ну, когда был 6 к UIT примерно, можно было спокойно купить 5. за... Да, получается, 5 к UIT можно было купить за 30 тысяч спокойно. За 22, за 21. За 21 тысячу можно было купить в декабре 2019 года. Анна. Если бы сейчас пороговались, я бы за 18 мог отдать даже. На тот момент, когда ты продавал, вообще какие люди покупали инвайты? То есть социального статуса, может какие-то там миллионеры были? Слушай, был клиент, который работает вахтой на, на нефтяном объекте. Ну, то есть, я бы не сказал, что много он зарабатывает. Да, там, ну, все, все, опять же, субъективно. Были дети, откровенно, то есть 14 лет, которые у родителей брали деньги. Люди, я бы не сказал, что хорошего достатка. Человек, у человека было, по-моему, 1050 Ti, но человек предпочел все-таки купить себе чьи. А прям какие-нибудь, ну, не знаю, там, миллионеры или, не знаю, там, депутаты, президенты покупали? Ну, нет, такого прям не было. Был достаточно вот крупный, блин, он блогер, по-моему, если не ошибаюсь, по Фортнайту. Там человек мне звонит, просто демку показывает, у него там на 350 тысяч. Ну, можно и ценник поднять, в принципе. Но этого человека мы знаем, мы знаем этого человека. Да, мы знаем его, Не Мамонт, ни в коем случае. Я один раз инвайт отдал за 13 тысяч рублей. В долг, причем. Я серьезно говорю. То есть, по сути, официально продавали инвайты только вот ты и Мэдисон. То есть, никто ни в каких странах совершенно не продавал также инвайты. Ну, я думаю, все... Ну, по крайней мере, те, кто играют с года 16 -го, ну, 15 там, должны знать историю с Вастером в 17 году, когда админ на тот момент с кита продавал инвайты по 300 долларов тоже. На всю ХВХ-комьюнити все знали, что Вастер продает инвайты. Его потом задианомнили, и этот... За, ну, сняли с админки, забанили, сейчас разбанили, просто юзер. И какая цена была за инвайт? 300, Также 300. То есть, относительно дешево для Европы, особенно 300 долларов. Ну, ну учитывая, слушаю, там что там какие юиды, юиды да. были, там 2-3 тысячи юиды. Да, 2-3, может даже меньше. Ну, я думаю, Если и, это... и в России, -то... то есть, это примерно было 20 тысяч по тому курсу за инвайт в скид при 2К Это, Ну, наверное, это отдали бы очень многие люди на данный момент. К тебе сейчас никто не обращается за инвайтами? Пишу до сих пор. Причем, ну, в Discord часто. Я в Дискорд просто редко захожу, но я захожу, то есть у меня сообщений 20, может быть. Помнят, как бы, ну, никогда не скамил никого, и, на ну, репутацию хотелось какую-то наработать. Сейчас не планируешь да. на ХВХ возвращаться? Сейчас, не, не знаю, комьюнити токсичный. Опять же, я играл в то время, когда не было ни КВшек, ни 1 x 1 что кто-то кричит, что он там чьих-то родителей, что-то с ними делал, да, там условно. Ну, это, это сбор токсичных детей на данный момент. Серьезно. То есть с момента того, как ХСГ вообще стало бесплатно, да, то есть это ХВХ превратился в помойку, ну, по моему мнению, да. ХВХ прошло свои лучшие годы в 18-18 году. Ну ладно, в общем, спасибо большое за разговор, слушаем. Да, всегда рад чем-то чем поделиться, либо какими-то новостями буду. Ну что ж, примерно такое интервью получилось. И да, я вас немного забатил с заголовком видео, ну, бывает, что уж сказать. А вот рассказ моей истории о том, как я хотел продавать инвайты в скид, следует начать с недалекого прошлого. Примерно в ноябре 2020 года мой друг купил инвайт в скид для своего друга. Он рассказал мне об этом с подробностями, какую сумму он отдал, как прошла сделка и кто продал сам инвайт. Когда я услышал цифру, ну, <смех>, не буду таить, я решил подзаработать с этого и попросил контакты продавца инвайтов. Мой друг дал мне телеграм этого человека и написал ему, что вскоре напишет один чувак, который хочет продавать инвайты. Короче, я написал в итоге. Он сказал то, что а, подумает. Просто он с Драколей работает, да? А, а он почему-то только с ним хотел работать, но сейчас он сказал, подумаю. Оставь свой телеграм. Если чего он напишет, ну или Дискорд. Ну и я написал. Наши разговоры проходили в Телеграме. Сначала в обычном чате, а потом мы переместились в секретный чат, откуда удаляется сообщение. В таком чате нельзя делать скрытность телефона, поэтому я сообразил и начал снимать на камеру второго телефона нашу переписку. К большому сожалению, мой друг попросил меня не показывать никнейм этого продавца, потому что таким образом я поставлю под удар его скит-аккаунт. Но я ручаюсь за то, что все сказанное мной правда, и этот человек обладает положением в ските и не является обычным рядовым пользователем. Он является другом администратора скита, и после сделки на его аккаунте магическим образом появляются инвайты. Я предполагаю, что администратор скита под видом дружбы выдает инвайты на аккаунт своего друга, который продает впоследствии инвайты, и, возможно, так и не обманывают кодера. Ну, кто уж знает. Опять-таки все это я могу доказать перепиской моего друга, переводом средств и тем, кто является инвайтером моего друга, но опять же поставлю его под удар. В общем, я написал в Телеграм, мы обсудили цену, кого можно инвайтить, как проходит сделка и за какое время человек получает инвайт. Ключевым условием являлось именно то, чтобы человек не жил в России, то есть под санкции попадали только жители России, а не со стран СНГ. Как он мне отписал, если появится какой-нибудь человек, который захочет приобрести инвайт, то нужно задать ему всего три вопроса. Где он живет, был ли он когда-нибудь в бане в ските и является ли он стафом какого-нибудь другого чита. Цена была не маленькой, нужно было взять 450 долларов с человека, а для русских эта цифра повышалась. Суть в том, что деньги я должен был передать первым, а после того, как я передам деньги через биткоин кошелек, он должен был выдать мне инвайт-код. Ну, как вы понимаете, кидать 40 тысяч рублей чужому человеку не очень прикольно. А моя прибыль была бы в том, какую наценку я делаю сверху этих 450 долларов. Судя по скриншотам и характеру переписки, которые вы сейчас видите, я могу предположить, что за продажей инвайтов стоит тот же самый человек, который продавал инвайт год назад. В Телеграме я игнорировал его где-то полгода, но сегодня, 21 июня, я решил написать ему сообщение о том, что мне нужен инвайт. Что было дальше, вы видите сами. Я написал, мол, человек из Украины, он удалил нашу переписку, и мы перешли в секретный чат, откуда удаляется сообщение. Перед записью ролика я думал о том, чтобы сделать нереальное разоблачение. Показать, кто продает инвайты, дать его контакты, Но ну, думаю, что так будет неправильно. В конце концов, через этого человека продает инвайты Дерколя. Ну, хлеб отбирать не хочется. Да и разыгрывать продавца тоже не хочется. Я бы мог поразводить его еще на сообщение, но доказательство того, что он продает инвайт, у меня и так есть. В общем, если вы захотите купить инвайт в скид, и у вас реально есть деньги, вы идееспособный человек, даете отчет своим действиям и зарабатываете по миллиону в месяц, делайте что хотите, это ваше право. В общем, вот переместился он в телеграм канал закрытый чат, там где сообщения удаляются. Я короче сказал то что из Украины. Я сказал, да, из Украины. Он сказал то, что ответит мне, если... Если Украина, возможно, получит не для Украины. Поэтому посмотрим, что будет в дальнейшем. А для других, я вам гарантирую, инвайт в скид никому из вас не нужен. За 40 тысяч можно купить себе много хорошего в жизни, но никак не инвайт в скид. Тем более представьте, когда было 2000 человек в чите, его продавали за 300 долларов. Когда было около 5000, его продавали за 350. Но теперь, когда в чате более половиной тысяч людей, его продают за 450. То есть, как это работает? Почему цена повышается, а не понижается? И да, я никогда не был замешан в том, чтобы кто-то через меня купил инвайт. Потому что, как вы понимаете, от идеи того, чтобы продавать инвайты, я отказался. Это слишком для меня рискованно. И еще, не думайте, что этот ролик как-то связан с кряком скита. Я давно хотел сделать видео по этой теме, просто так уж совпало. Ну что, крякеры, всем удачи. Гуляйте побольше летом.